Всем здравствуйте, ребята, Вы на канале Юханин Ханин и Громанин. И сегодня я хочу сказать успешно говоря, то, что я возвращаюсь на YouTube. А, следующее видео выйдет сегодня вечером. Всем до свидания, всем пока.